Приветствую вас, друзья! Сегодня мы посмотрим, что будет происходить в вашей жизни в ближайший месяц. Так, февраль. Февраль для близняшечек И смотрим. Значит, сам по себе февраль обещает быть ну, достаточно спокойным, продуктивным по сравнению с январем поскольку уходят уже из попятного движения в прямое Венера и Меркурий, и даст вам больше свободы, особенно Меркурий для вас очень важен, поскольку эта планета является вашим управителем. И, наконец-то, у вас появится возможность спокойно заниматься своими делами, двигаться дальше. Значит, месяц начнется с... «Новолуния», «Новолуния», «Водолея». «Водолея» для вас – это девятый дом. Девятый дом связан с поездками дальними, дорогами, путешествиями, высшим образованием. Также сюда подходят юридические вопросы. И что еще? Ну, может быть, что-то еще связано с мировоззрением, смены мировоззрения. Ну и вообще вашими какими-то такими высшими взглядами, философией на мир. Вот эти вот сферы, они, знаете, как-то для вас будут особенно актуальны Кстати, вот знаете, сейчас у меня так вот в голове как-то сейчас вот идет история история, Потому что Сатурн прямой идет по Водолею Он дает большой интерес к истории Может быть действительно кому-то захочется уехать в какие-то края, где он давно не был Или может быть заняться изучением истории или каких-то исторических фактов Ну вот такая вот подсказочка есть Особенно для этого актуальное начало месяца и далее. Сам по себе 1 февраля для многих будет очень интересным. В плане возврата в прошлое, кому-то захочется. Кстати, девятый дом это же еще иностранцы, у кого есть друзья за границей, то очень хорошая идея, и с ними или встретиться, или пообщаться. Ну, в общем-то, этот день, связанный с общением, с приятными какими-то делами касающихся вашего дружеского окружения далее с 4 февраля наконец Меркурий выйдет из директного прямое движение, и до 14 февраля он будет находиться в знаке Цотиаком Козерог Козерог для вас это дом отвечающий за чужие деньги, за деньги ваших партнеров я могу предположить что дела ваших партнеров в последнее время шли достаточно неплохо сейчас, тем, сейчас еще более выравнивается их ситуация особенно то есть у них идет сейчас серьезный карьерный рост и особенно для них хорошо взаимодействовать сейчас в больших коллективах то есть важна коллективная работа где они максимум могут проявить свои ментальные способности и заработать плюс здесь еще они становятся харизматичны очень привлекательны и помимо того что Обращайте внимание, чтобы у них не появилось кого-то там, чтобы они в кого-то не влюбились, так еще и вы сами также будете склонны к каким-то романтическим связям, к знакомствам, потому что у вас идет аспект, ну, будет идти вот этой связки планет, видите, уже идет, уже начинает идти, от Марса, от Венеры, к Урану в двенадцатом доме. А 12 дом, он связан со всем скрытым, тайным и неофишируемым. Вот этот вот аспект, который действует как соединение Венеры, харизматичный, очень такой красивый, сексуальный, он будет работать приблизительно до 19 февраля. Это так, знаете, желание забрестать, желание проявить себя, как-то так, знаете, почувствовать определенную уверенность в себе, в своих силах, в своей сексуальности, в своей харизматичности. Теперь интересный момент. Значит, 16 -го. 16 числа произойдет полнолуние. Полнолуние будет во Льве. Для, для вас это символический третий дом. Посмотрите, видите, какой красный квадрат, напряжение какое. Будет очень серьезное напряжение. Но на вас, в принципе, не должно как-то так оно отобразиться, я смотрю. Разве что может быть актуально для тех кто близнецов, которые родились где-то уже в конце периода. Это где-то от 18 19-е, чего там, ну, может быть, даже еще 20 достанет. Июня. По-моему, 18-19 июня, то есть в конце периода. То есть чем для вас это может быть чревато? Раздачей кармических долгов. Поэтому будьте внимательны. Ну и плюс, этот день абсолютно неблагоприятен для каких-либо контактов, поездок, путешествий. Ну прям вообще, вот абсолютно. Его желательно провести вообще спокойно и ничего не актуализировать в своей жизни в этот день. С 12 февраля по 20 Юпитер, планета большого счастья и удачи, делает благоприятный аспект к Урану вашем 12-м. Доме всего скрытого и явного. Ну, это указание на возможные какие-то перемены в бизнесе. Поскольку Юпитер в самой высшей точке вашего гороскопа, особенно для тех, у кого бизнес идет ну, по, по рыбам. Рыбы это что? Это программное обеспечение, это психология, это юридическая сфера, это эзотерика. Вот здесь, кто занят по этим темам, иностранные языки тоже сюда подходят ну даже если у кого-то деятельность каким-то образом связана с водой вот что рыба это вода а психология тоже сюда же в общем-то вот здесь это направление пойдет, ну и вообще для многих из вас может быть знаете, могут посетить некоторые инсайты в этот период теперь с 20 февраля по 25 будет интересный тоже аспект от вот это вот сочетание будет идти секстиль к Нептуну значит 8, 8, 10 том будет содействован в благоприятном варианте это признак того, что вы можете получить какие-то свои плюшки подарки очень хорошую, может быть зарплату получите, там дополнительные какие-то деньги, на которые даже не рассчитываете это могут быть ну, какие-то по что ли, вам свыше, это идет оценка вашего труда, такая высокая оценка вашего труда. Ну, в общем, это благоприятные обстоятельства для получения материальной выгоды. Далее, к концу, к концу месяца с 26 по 28. Ой, вот сюда. У нас здесь прорисовывается такая интересная картина, как выстраивается в цепочку в одну Венера, Марс, Плутон и плюс еще и соединение Меркурия с Сатурном. Ну, Луна уже только 28-го подсоединится. Ну и плюс здесь еще в рыбах идет. Хотя и расходящееся, но все же соединение Солнца с Юпитером. Ну, смотрите, как для вас, то, наверное, все-таки этот Юпитер, ну, разве что он может немножко раздуть ваше эго, то есть придаст вам некоторую самоуверенность в себе. Что сыграет вам на, на плюс? Значит, какие-то возможности откроются для ваших партнеров, с которыми вы имеете очень тесные связи, и эти связи, они будут для вас выгодны, то есть их... Доходы, улучшение их состояния, оно проиграется получением выгоды для вас. И плюс то, что связано с за границей с какими-то делами, которые вдали отсюда. И то, что касается высшего образования, юридических вопросов, то здесь пойдут такие, знаете, очень серьезные... Ну, то есть дела обещают быть успешными, вот так так скажем то есть если вам нужно было переоформить какие-то документы то действуйте вот вторая половина февраля вот особенно после 20 числа это очень очень ну даже ну пусть там будет где-то после 15 очень благоприятная для того чтобы уже наконец-то активно действовать и ну, действовать и получать желаемое Ну, сейчас мы закончили уже с астрологической частью. И кому интересна ситуация на Тару, то, пожалуйста, кто любит уже более глубокие эзотерические просмотры. Значит, как вас будут воспринимать окружающие? Это девяточка пентаклей, шикарная карта говорящая о том, что вы будете выглядеть человеком, который умеет решать различные проблемы, который уверен в себе, ну, в общем-то, человек, который доволен своим положением, у которого бабочки в голове, можно сказать. Материальные траты, материальная ваша ситуация будет обусловлена тратами, причем, скорее всего, это будет связано с ну, некой женщиной, которая относится к земной стихии, дева, Телец или, кто у нас там, Телец, господи, забыла, козерог, да, козерог, вот, и какие-то переживания из-за этого, то есть как-то вынуждены будете тратить денежки вопреки своей воле, выглядит ситуация таким образом. По работе. Все идет своим чередом. Вы, в принципе, ленивы, всем довольны, чувствуете себя на своем месте и у вас показано благоприятное взаимодействие с человеком, который относится к земной стихии, уверен в себе, ну, либо это ваша уверенность, довольны. Вы знаете, вот если даже в целом смотреть вот как-то вашу ситуацию рабочую, тут такое чувство, что в основном вас окружают мужчины. Ну, если женщины, то вот это те, те на кого деньги нужно тратить, хотя может быть благодаря им они приходят или как-то через них они идут. Ну, то есть может быть некоторая зависимость идет от женщины. Ну вот как-то мне трудно понять. А вот наиболее такой благоприятный момент связанный с работой то это уже мужчины, с ними вам как-то легко и есть еще один вот человек который отвечает за ваш статус он влияет скажем так на ваш статус, это водный король, это может быть отец, может быть муж, может быть просто человек, относящийся к водной стихии, брак скорпион я думаю, что он старше по возрасту, он очень активный вот по магу и конечно вот как, он как руководитель всего процесса того, что происходит в вашей жизни. Ну, вот сейчас вот он наконец, сейчас он занимает какие-то очень важные позиции в вашей жизни. Интересная ситуация, связанная с домом семьей. Здесь дорога указывается, указывает на какое-то путешествие, уход кого-то из дома. Ну это может быть просто отъезд, командировка. Не обязательно там развод. Следующая карта туз мечей. Но честно в сочетании может означать, знаете, поругались, разошлись. И причем навсегда. По карте мир. Но иногда это бывает просто вот отъезд кого-то из дома. Ну расскажите, если знаете, ну, если захотите, у кого как проигралось. Любовь. Ну, здесь, знаете, ситуация благоприятна для тех, кто имеет уже давно отношения, кто пытается их строить с расчетом на дальнейший переход в более... Знаете, такие законные рамки здесь по справедливости. Ну, возможно, здесь идет развитие. То есть у кого же отношения есть, развитие медленное, но, тем не менее, оно идет ну, в нужном направлении. Здесь еще просматривается вот он. Король, король жезловый, то есть это для девочек, может быть, мужчина такой, овен, стрелец, или лев, или скорпион. Если вы мужчина, то это вы ведущий, то есть от вас зависит, как будут развиваться отношения. Интересная ситуация для тех, кто уже имеет отношение с, ну, с имеющимися партнерами. То есть, если вокруг вас, в вашем окружении был человек, который вас держал постоянно в таком подвешенном состоянии, и вы постоянно чувствовали от него какую-то ну, ложь, что-то нечестное, то, скорее всего, и это касалось вашей личной сферы, ваших чувств, то, скорее всего, вы с таким человеком разойдетесь. Он идет, вы его подвесите, уйдет из вашей жизни. Ну, и вообще здесь свет даже. Ну, зачем вам это нужно? То есть уход от обмана, от лжи. Благоприятная ситуация для тех, кто хочет взять деньги в долг, одолжить. То есть вам дадут не очень большие суммы, ну, может быть, по вот этой вот карте это небольшие. Но это, это карта дающая. Интересная ситуация по девятому дому который у вас очень актуален здесь император император это говорит о стабильности о том что здесь у вас все очень четко все рассчитано все идет по плану и здесь идет либо взаимодействие с мужчиной который имеет достаточно знаете такой жесткий характер Вот косит косит с которым вот идеально было бы, если бы вы с ним работали. Или, возможно, этот человек очень много работает. Но по девятому дому, то есть он может еще и быть иностранцем в вашей жизни. Вот здесь идет с ним какое-то вас серьезное взаимодействие. Но коса, она что-то еще и может расчищать. Если, например, говорить о личных взаимоотношениях, то как будто бы вы ну, свои отношения. Старайтесь как-то привести к какому-то другому формату, например. То есть работайте над ними очень активно. Очищайте от шелухи, от всего лишнего. Мне очень нравится вот ваша ситуация, которая показывает ваше внутреннее состояние. То есть это, знаете, радость, такое приятное времяпровождение. Вот видите, смотрит вот этот вот звездочет в небо, то есть вы надеетесь на что-то, на какие-то приятные события в вашей жизни, на приятное их развитие в очень хорошем позитивном настрое ну и интересный совет дается вот по этой карте это все-таки карта Ленарман, она с одной стороны показывая двойку мечей, а с другой – это крест. Крест, он всегда говорит о кармичности неких событий. Возможно, к вам обращалась за помощью вот такая вот женщина, которая относится к водной стихии рыбы, рак, скорпион, или же... Ну, то есть вы получили от нее какие-то новости, с этим человеком вы каким-то образом связаны по судьбе, между вами стоит крест, карма. Ну, и здесь, знаете, как будто подается ну, такой совет, что сложите оружие, чего бы это ни касалось. Любую ситуацию можно разрешить гуманными способами и средствами, и в вашем случае это... Не пустые слова. Если нужно, сделайте первый шаг. Во всяком случае, предпримите все от вас зависящее, чтобы продемонстрировать свою готовность к мирному решению проблем. Еще очень часто эта карта указывает на то, что ну, желательно оставить человека в покое или ситуацию в покое. Ну, иногда это ну, наилучшее решение вопроса. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас сегодня интересен. Пожалуйста, оставляйте ваши лайки, комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.